привет мои хозяишки! сегодня я готовлю скумбрию в духовке для этого нам соответственно понадобится скумбрия я беру одну штуку мне достаточно затем помидоры сколько и чего все ингредиенты я напишу внизу под видео лук берем затем сметану горчицу горчицу и соевый соус также берем соль, перец, специи. В общем, нарезаем сейчас это все помидоры, лук и скумбрию нарезаем кусочками. Так, вот нарезала на кружочки нарезала рыбу, скумбрию кружочками нарезала лук. Это все соединила. Теперь будем приправу. Приправу это я беру перец черный на глаз кто как любит кто любит много перца сыпет много кто мало мало так а затем где-то пол чайной ложки сюда соли вот затем. теперь делаем соус берем сметану 2 столовые ложки затем одну чайную ложку сюда я горчицу и одну чайную ложку соевого соуса всё, больше нет и в принципе все перемешиваем это хорошенько перемешиваем тин, -тин, -тин, -тин. перемешала и теперь мы это все в скумбрию наши высыпаем и хорошо перемешиваем перемешаем и ставим на час на полтора часа мы это все ставим в холодильник накрываем крышкой или пищевой пленкой вот и пускаем маринуется Полтора часа. Вот прошло два часа, вытаскиваем, берем форму для запекания. Я помыла ее. Так, теперь смазываем подсолнечным маслом и выкладываем. Сначала мы ложим лук, подушку делаем из лука. Вот. Теперь мы выкладываем рыбу. И между рыбой ложим кружочек помидора. Так. Вот такая красота получается у нас. Ставим теперь мы в разогретую до 190 градусов в духовку на 15-20 минут. И все. Ну вот, готово наше блюдо. Наша скумбрия подрумянилась. Ммм, так аппетитно выглядит она. Так, будем сейчас пробовать. Я так переложила на тарелочку и сейчас. Так. Ммм, вкуснятина. Я вам честно говорю, очень вкусно. Получилась рыбка. В общем, готовьте так же самое. Вам понравится. Я в этом уверена. И спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем очень благодарна. Очень-очень всех люблю. Целую. Приятного аппетита. И оставайтесь здоровыми. Всем пока-пока.